На чем зарабатывают интернет-сайты? В первую очередь, конечно же, на продаже товаров и услуг. Во-вторых, на продаже заявок, так называемые сайты или которые перепродают заявки. Третьих, на перепродаже рекламы. Все баннеры, которые вы видите на онлайн кинотеатрах, зарабатывают деньги, условно говоря, за счет их показа. И четвертых, конечно же, сайты могут зарабатывать на перепродаже трафика, так называемые дорвеи и тому подобные черные сайты. Они точно так же могут <звук> зарабатывать деньги. Если ты хочешь заработать в SEO, тебе нужно в первую очередь создать сайт и выбрать его стратегию. А самое главное, не жди быстрых результатов. Терпение, терпение. Редактор